По поводу вообще выбора продуктов в магазинах. Дело в том, что у нас в магазинах производители именно очень сильно обманывают. Но есть одна лазейка, на которой можно проверить продукт, касаемый в основном вот. Это Они пишут там содержание БЖУ, то есть другие жирные болеводы. То есть, смотрите, соответственно, если, например, берете там одного производителя, там написано, там белка там, 30 грамм, а от другого производителя смотрите, там, ту же гречку, а там белка, я не знаю, 15 грамм. Естественно, что-то там с ней нахимичилось, эта гречка продает. Ну и, как правило, кстати, крупы так, такого вот низкого качества, они по низкой цене все продаются. Поэтому, не скупитесь. Чем дороже крупа, короче, тем она лучше, качественно. Вот. А, еще изучайте, хотел бы вам посоветовать изучать, а, вообще, химический состав всех круг. Вот, допустим, а, я сейчас сел на горуху кашу по той простой причине, что, ну, допустим, я еще начал заниматься спортом. Ну, как качал качалку там ходить, да, заниматься. Вот, и для физической нагрузки сильной организму очень много употребляешь калия-магния. Вот, содержание калия-магния, там, и железа, по-моему, гороховой каши максимально вообще, которая возможно в группах. Поэтому я очень советовал бы эту кашу. Потом По поводу риса, кстати, хотел сказать. С рисом тоже очень-очень аккуратно. Дело в том, что. Клетчатку из риса убирают. То есть вот эту вот шелуху сверху, пленочку, его там шлифуют и так далее. А как я вам уже говорил, когда из углеводов убирают клетчатку, это превращается в голиный сахар. То есть это очень резкие скачки инсулина и о никаком похудении речь не идет. Вот. Это касается, кстати, всех круг. Обращайте внимание внимание тоже на углеводы, чтобы там было количество углеводов максимально, то есть сами углеводы, там есть клетчатка ну, обращайте внимание в общем вот еще я хотел рассказать по поводу вообще диеты там остальных там, белковые диеты там интервальное голодание и так далее я много информации на эту тему прочитал и мое мнение вообще такое, что себя вообще э, из рациона убирать белок так как это вообще основа основ так как жиры вот. то есть грубо говоря вы себя разрушаете когда белок выбирается из рациона малейшая какая-то болезнь травма будет очень. если не плачевно но очень долго ему учитель поэтому ваше здоровье сами думайте об этом хотите там прислушивайтесь хотите нет так ну, по поводу интервального голодания да, хочу вам рассказать то что когда например организм тоже наш не дуракман и когда вот этот уровень энергии в, наш, в нашем организме, то есть уровень инсулина, гормон инсулина, очень низкий. Организм включает защитные функции, то есть он замедляет там обмен веществ, замедляет пульс, убирает функцию активности у вас, то есть вы ходите вообще там сонливый, там что-то не падаете, ветер вас там сдувает, вот. то есть в таком случае просто защитные функции включаются, пожираются ваши мышцы. И так далее. И вы худеете, то есть получается не за счет жиров, а за счет своих мышц, еще каких-то составляющих организма. Поэтому я бы советовал просто дробно питаться, урезать сперва немного свой колораж, соответственно, с норгом поживу и потихонечку, так идти. потом убавлять, убавлять, убавлять, пока не привыкнете.